Привет, друзья! Меня зовут Эрик Шоков и у меня есть две классные новости. Первая история заключается в том, что мы накинули огромное количество новых идей для роликов. И уже сейчас мы их снимаем. Поэтому, если кто не подписан на канал, пожалуйста, перепроверьте вашу подписку. Намечается что-то интересное. Вторая новость. Возможно вот этот ролик – начало новой рубрики. Все зависит от вас, от вашего количества лайков и поддержки в комментариях. В чем заключается эта рубрика? Мы будем повторять один и тот же раунд всю игру. В итоге мы будем смотреть на реакцию противников. Я просто, по идее, Они же не Пока больше. <laughs> Насколько долго мы сможем делать одно и то же И у нас это будет получаться Возможно ли, делая одно и то же, выигрывать игры И какая будет реакция у людей, которые видят то, что вся игра проходит в одном и том же сценарии Все это будет в этом ролике, поэтому я желаю тебе приятного аппетита и просмотра Ну а также в день релиза этого ролика в моем телеграм-канале проходит розыгрыш Там большое количество призов и шансы есть абсолютно у всех Потому что подписчиков не так много И итоги этого конкурса будут опубликованы в моем же телеграм-канале, когда выйдет новый ролик Ну а сейчас мы приступаем и давайте начинать Мы подготовили полную раскидку в этом выпуске мы будем выходить по да на карте D Плюс В у нас кидает в каждом раунде смог на старт. Мемента смог на КТ. После чего подходит к Мьяме и кидает флешку от фонаря. Фанатка Артума кидает молотов под апарты. Фумия кидает смог на. Stairs. После чего подходит и кидает молик на скамейку. Я же в свою очередь кидаю смок на джангл. После чего подхожу сюда и кидаю молотов между. Ложусь сюда и вот так вот. Давайте посмотрим, как это выглядит в общей картине. Возможно, мы можем так выиграть все 15 раундов сатеров. Так, первая улетела, вторая улетела, третья улетела. И сейчас мы кидаем молик и выходим с ямы. У нас все горит абсолютно, все просто идеально. Мне кажется, такое выиграть будет очень сложно противникам. Ну что ж, время протестировать эту тактику на фесте. И, бля, так, мол... молотов смог. Ага. О, смог. Давайте, работаем! Все все помнят, а? да? Да. Да-да-да. Твой молотов услышали правда. Я потому что его китаю Да Клэш Раз с паттерсом. Идите к это Идите к это Идите к это Снайд uh, Нельзя Убили Молодцы Можешь подойти ко мне к это Ранбуз сделаем С первый, С первой Давай, давай. <свист> Ай <свист> Пиратик Ты жесткий игрок <свист> Да Первый левел <свист> Пиратик Да. Подароскид да, Фул. Фул. Фул раскид Мне Фул страшно КТ, КТ, проверь КТ, КТ Он не, усп... Он не успел да. Нормально, два раунда есть, но слушайте, мы пока идеально выходим Давайте возьмем паузу, пусть они подумают Пусть обсуждают что-то давай У вас три чел Чего думать? Сейчас покажем, что у нас пять Какой тайминг? Давайте 20 Пушит Убил Давай Уай, как это классно Горит Хорошо Бля, чё? Я пиратику через смог ставлю хэда Непонятно где он А, вижу Найс Пуши сзади, убил сзади, да, надо минуту делать. Да блять, все, блять, похуй. Между, между, между, между. Фаербокс, фаербокс. Раунд, Авик. Тебе вверх Найс, хорошо. Авик КТ. КТ будет? Он на до сих пор. Восьмой левел. Блять, сгорел, сгорел. У меня стейр смотрит типа. Он тебя уже не смотрит, бро. Поставь бомбу. Ладно, да. ставлю пачку, сидит скажу. Стер, стэр, стэр, стэр, Флешка, есть. Коннектор слева. Коннектор слева. Хорошо, парень. Я просто по идее стака. Они же ни хвоня не умеют больше. Они сейчас так много раундов будут делать, потом повторяют, а сто 100%. Давайте... Так, у нас следующий раунд 30, а это давайте минута 40. А нет, подождите, двое пушат, двое пушат. Они... Все, они дали инфу друг другу, что это постоянно будет. Киньте один смок на Б, как кто-то. Две флешки дай, две флешки Б, и вы вылетаете с раскидкой. б б б б все! Да, вылетайте, вылетайте! А, -а, а чисто. Они реально вышли на мой гос, А, джангл один. Что? А, если бы Ладно, нормально. Я, короче, каждый раунд туда буду бегать, чисто пикать, если они там. А, все, пошло. Все все Давайте минута 35. Ой. Это что? Да, пушит, много, пушит, пушит. Очень много. Очень да, много. близко. А, опять <свечный> все все, все-все. <свечный> все больше нету. Раскид делать, раскид делать Давайте, Нет. давайте, раскид, раскид. Минута 30, кидаем. Я не успеваю. <свечный> <свечный> <свечный> Летите, флешка. Да вот тут, слева. Убил КТ. Ставлю. ТС Коннектор. Яма. Яма, яма, <свечный> И яма, и яма. Яма, егор, яма, Йор. Угу. был? Я не услышал Сори, Егор же... что за дерьмо? Небольшая рекламная интеграция Мы на сайте g И у нас тут есть новые апдейты. Это новогодний ивент Если теперь вы закидываете Любой рубль на сайт К примеру, тысячу рублей Вы получаете одновременно веб-поинты. Тысячу штук И их же вы можете обменивать На любые скины Которые сайт решит вам выдать К примеру, вот мои прошлые попытки Давайте попробуем обменять Мои 15 тысяч рублей депозита Прямо сейчас И я получаю 9 рублей Это просто за то, что вы сделали депозит Таких акций Таких бонусов на этом сайте просто полно Ну а также тут зимние кейсы. Давайте откроем два фейверка И здесь нам падает береты 5.7. Давайте еще раз, так уже быстро Вот это уже интересно Это настоящая халява Потому что осталось очень мало дней И вы можете принять участие в розыгрыше от AdjDrop Просто переходим на канал YouTube Который закреплен у вас тут вверху И попадаем вот на этот ролик Тут вы можете забрать 5000 долларов Просто за пару комментариев И депозитов на сайт от 100 рублей Поэтому пока не все ребята в курсе Советы принять участие в этом конкурсе от AdjDrop но мы идем дальше. Мы уже ломаем систему. Надо быстро делать. Либо быстро, либо ждать Да, да, да. Все, я иду, короче, шорт. Опять шорт. Почему они идут втроем? Два идут, что? Давайте давайте быстро, давайте быстро давайте Быстро, быстро, просто по Кидаем, кидаем, кидаем, кидаем, кидаем. Сразу раскидывают Ну так тут А, ноль просто. Они все тогда были. КТ, опять, опять КТ никто не идет. Стал, стал, Никого нет КТ. Занимайте КТ, ребята. Че да. я кринусь. Идите в смок, идите в смок, пожалуйста, идите в смок. Шот иди, оранжевый, иди к нам. Я включу. Вот сейчас они тоже идут в Бабай, видите? Да, да, да. Они всегда ходили, всегда. Подождите, немного КТ, КТ попадет, Да, хорошо, КТ близко будет справа здесь. Убил. Ай, дефолт, КТ, Авик, пожалуйста, просто не открывайте пятно, пожалуйста плохо бы есть это есть nice. ребят mm -hmm. и, и, и сейчас давайте на б просто, просто... на б да, Давай. просто на давайте. давайте давайте давайте давайте том, чтобы давайте да, давайте давайте с ножами да это будет я вам начал вы спросите зачем вы это все делаете вот почему сейчас на последнем раунде мы можем даже не стрелять мы просто с ножами идем на б и Поставим бомбу, выиграем раунд. Да, начало такое, а что не так? И мы бежим Б. А, блядь, просто воникать. До конца. Все, берем Да, берем раунд, берем раунд, Ужас. Я что-то Они нас зажали, смотрите, как. Толпоебы. Я не хочу, блядь. Боже, рабочая, просто рабочая. Ужас, просто ужас, кайф. Э, блядь, они все, они все мы все на бейдем, мне похуй Главное, что сторону выиграли, типа. 8-7, хочу победа в стороне. Да. да. да. Плюс В, блядь, выходит. Коннектор и фэрбурс. Ладно, давайте соберемся. Надо молики давать. Если плюс В выходит, молик нет, походу. Не пить. Это Б, по идее. ББ. Двое стоят. И последний на кресле. Найс и э, давайте выиграть. Ебать, ты за хуйня. Смотри, стул. Стол. Похороны. Ну, попробуйте. Давай Да, <сёк> это а будет. Угу. Сейчас я И помогу тихо. им кинуть флешку от, от фонаря. Подождите, я у пал них. Сеть, пал сеть, пал сеть. Сейчас. Плохо <сёк> <сёк> Хорош, хорошая стрельба. Хороший парень. Спасибо за игру. О, Хорошая игра. Да, да, было да. бы сейчас, было прям... Если говорить на самом-то деле, мы сыграли три катки. Так, да, это три. И... Мы все три катки выиграли Но в чем была проблема, Его вы увидели только одну игру Она заключается в том, что на первом мираже у противников был дискорд И никто не говорил в чат А вторая ситуация, там всем было просто все равно Говорили два человека, остальные были в дискорде А вот в третий попались казахи, которые сделали контентик Ну и в четвертых, для пилотного выпуска, мне кажется, одной катки это очень даже достаточно Не забудьте подписаться на этот канал, если вы ждете новые ролики С тобой был я, Эрик Шоков Не забывай, что мой телеграм есть в описании И прямо сейчас там проходит розыгрыш Он закончится, как только выйдет новый Новый ролик. Всем пока, друзья.